Всем привет! И в этом видео мы разберем простой способ проверки работоспособности автомобильного реле-регулятора. Для этого нам понадобится само реле-регулятор, автомобильная лампочка габаритная, ну и какие-нибудь кусочки проводов для удобства подключения. Проверять мы его будем при помощи обычного зарядного устройства. Ну и также нам для этого понадобится заряженный 12-вольтовый аккумулятор. Итак, приступим. Реле регулятор у нас вот такого типа с цифровым обозначением клем. Вот у нас тут клемма 31 корпус. Это это минус, который, соответственно, мы подключаем к минусовой клеме аккумулятора. Берем. Автомобильную лампочку, ну для удобства вот такой крокодильчик мы взяли, чтобы запитаться к массе. Подключаем к одному из выводов, подключаемся к одному из выводов лампочки и подсоединяем крокодильчик к корпусу реле-регулятора. Вот так мы его зацепили. Теперь вот вывод 67. Мы подключаем ко второму это плюсовой провод ко второму выводу лампочки для удобства подключения мы взяли вот стандартные вот такие клеммы так вот мы подключили клему 67 ко второму выводу лампочки вот лампочка у нас подключена клемма номер 15 мы подключаем к регулируемому источнику, то есть к плюсу нашего аккумулятора. Ну и соответственно корпус к минусу аккумулятора. Итак, прижмем корпус к минусовой клеме. Мы это сделаем при помощи крокодила от зарядного. Вот таким образом мы зацепились. ну и 15 клемму зажмем плюсовым крокодилом так зарядная у нас еще не включена теперь в неподключенном состоянии я подключу наше зарядное она будет работать в режиме вольтметра вот 12 половиной вольт то есть при подключении 15 клеммы к плюсу реле-регулятор войдет в режим подзарядки аккумулятора здесь видим лампочка у нас загорелась теперь включим зарядное устройство Начался рост напряжения, в данный момент я включил полтора ампера ток заряда, это немножко долго, чтобы ждать, поэтому я включу сейчас максимальный ток, чтобы напряжение достигло 14,2 вольт и сработало наш реле регулятор. Так вот, видите, где-то на 14,2. Реле-регулятор сработал, и у нас загорелся зеленый индикатор, который говорит нам о том, что аккумулятор уже зарядился. Вот, напряжение упало до 13 вольт при токе 1,2 ампера. И реле-регулятор снова Перешел в режим подзарядки. При максимальном токе 5 ампер у нас напряжение уходит за порог 14,2 вольта и реле-регулятор благополучно срабатывает. Вот. На этом принципе можно сделать автоматическое зарядное устройство. Но об этом уже в следующем видео. Схемы проверки трех основных типов реле регулятора будут представлены в конце видео. Ну на этом все, реле регулятор у нас исправно работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока.